Вы когда-нибудь просыпались от телефонного звонка, стуков в дверь и удара по морде одновременно? Как же так произошло? На самом деле все довольно прозаично и просто. Сначала вы много зарабатываете и много тратите. Потом доход уменьшается, но траты те же. Вы влезаете в долги сначала к друзьям, потом к друзьям друзей, коллегам, приятелям. Но они все деньги идут на погашение долгов. Нужно ведь и о себе подумать. Это инвестиционная финансовая компания, куда люди приносят деньги и получают прибыль. Да, это пример. Вчера деньги все должны были отдать, но что-то я не понял. них нет, да мне нужно время. Слышишь ты, урод, где деньги? Где деньги? У тебя будет время до 10 вечера сегодня. Короче, парни, время идет, надо что-то делать. А именно сваливать. Есен? Свалить не получится. В смысле не получится? Да, где-то глубоко внутри меня есть такое ощущение. Надо что-то замутить. Дело реально. И что ты думаешь? Те, кто это делает чем-то лучше нас? Да ну, бред какой-то. Может, стоит проконсультироваться с кем-то. Давай конкурс объявим на лучший план ограбления. М? Тебе ЛВ надо? Corrige. Ты понимаешь, что ты теперь на 10% больше должен? Да, конечно, понимаю. Повтори. Да, конечно, понимаю. Не это придурок!